Думаю, что и мы заслужили быть чемпионом, да, потому что э, мы не играли плохо, статистика показывает, что во всех четырех играх мы выиграли щит. Мы боролись, это показывает, что мы боролись, мы были близки, близки. но есть моменты, которые как бы, есть в играх, которые ты не можешь решать, и так что э, есть как есть. Мы хотели тоже быть чемпионами, но спорт такой есть, что в баскетболу да что ничья не бивает, и чемпион один.